всем большой привет сегодня будем готовить быстрые ленивые беляши рецепт очень простой никакой возни с тестом ничего месить лепить не нужно буквально за пять минут все соединили и на сковородку полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будет указано в конце видео в миску помещаем 300 граммов любого мясного фарша у меня свинина перемолотая с луком Добавляем 1 яйцо, 300 мл кефира, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сладкой паприки, треть чайной ложки черного молотого перца и хорошо перемешиваем. Затем в получившуюся массу просеем примерно 100 граммов муки. В результате тесто должно получиться густым, как на оладьи. Дальше хорошо разогреваем сковороду с достаточным количеством рафинированного подсолнечного масла. Оно должно покрыть дно примерно на пол сантиметра. И выкладываем туда ложкой порции теста на расстоянии друг от друга. Жарим на среднем огне под закрытой крышкой по 5 минут с каждой стороны. До получения золотистой корочки. Выкладываем на несколько минут на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Вот и все. Очень вкусные ленивые беляши готовы.